Внешний вид гном постоянно меняется и совершенствуется. Было странно, что при выходе гном 40 изменений во внешнем виде было мало, ведь это было довольно крупное обновление. По словам разработчиков, 40 я версия гном стала фундаментом для запланированных изменений. Макетами нового дизайна разработчики уже когда-то делились, но изменения оказались более значительными, чем просто изменения внешнего вида. Что нового? Описывать все визуальные изменения мне лень, просто посмотрите на скриншоты. Внешний вид стал более плоским, перерисовали иконки и убрали всякие отвлекающие элементы, в целом, внешний вид стал более чистым. Также кнопки стали более разнообразные, для большей интуитивности теперь есть кнопки разных цветов, думаю это очевидно многим, что на красную кнопку лучше стоит не нажимать, а на синюю наоборот. Но полезно ли это для дальтоников? Вот пример, как это видят дальтоники. Для упрощения реализации нового дизайна была разработана библиотека «Адвайта», которая была разработана специально для упрощения следования новому руководству по пользовательскому интерфейсу. Даваться в технические подробности я не хочу, просто она позволяет разработчикам строить приложение из готовых компонентов. Чтобы приложения имели новый внешний вид, разработчикам нужно портировать приложение на эту библиотеку. Большинство приложений уже портировали, но все же, еще не все – поэтому вероятнее всего в Gnome 42 некоторые приложения будут со старым дизайном. Анимации. Создан API для анимации, который можно использовать для создания анимаций. думаю это и так очевидно. Вот некоторые примеры, где показывают, что позволяет делать этот API. Ничего сверхнеобычного в этом нет, просто теперь в гном будут более разнообразные анимации, это хорошо. Темное оформление. Одно из важнейших улучшений, по моему мнению, это добавление поддержки темного стиля. Кто-то скажет, что темная тема в гном была еще с давних времен, это правда, но она использовалась только в некоторых приложениях и не была предназначена для использования повсеместно, там была довольно низкая контрастность, поэтому некоторые элементы было плохо видно. Новый темный стиль исправляет эти проблемы, но это еще не все. Была добавлена поддержка предпочтения оформления, как это реализовано, например, в Android. Как базовые, так и сторонние приложения, будут автоматически следовать тому, какое оформление вы используете, сайты в браузере также будут автоматически использовать темную тему, если вы ее используете в системе. Что еще можно рассказать? В Gnome были изменения дизайна не один раз, можно заметить, как изменения шли в сторону скругления, долгое время многие элементы в Gnome имели округлые края, но не все элементы были округлыми, что создавало диссонанс. Теперь в GNOME все элементы округлые и это ощущается более гармонично. Переход на библиотеку Adwaita позволит разработчикам придать разнообразности приложениям, поэтому разработчики сторонних приложений теперь могут делать то, чего раньше не было возможно. В интернете можно найти примеры с экспериментами разных разработчиков. В целом новый дизайн мне нравится, он освежает внешний вид GNOME. Также на телефонах это выглядит заметно лучше, чем было до сели мелких, изменений, которые можно заметить только при сравнении. Незавершенные из запланированных изменений тоже есть, например редизайн меню быстрых настроек до сих пор так и не доделали. Уже вышла альфа-версия Gnome 42, поэтому кому интересно, можете сами глянуть на изменения. Почему папки теперь синего цвета?